Uh, у меня очень много различных видео про честность, и uh, те, кто меня знает, uh, они uh, понимают, что я часто враньем называю uh, совершенно не те процессы, когда uh, человек специально что-то выдумывает и что-то врет, а как раз-таки то, когда человек якобы врет сам себе. Что значит якобы? К огромной печали это неосознаваемые вещи, то есть он реально делает это не специально. Более того, любой человек врет с одной единственной целью – быть лучше. А быть лучше ему нужно тоже с одной единственной целью – не потерять тех людей, которые ему дороги. И уже самим этим он… Удостоен, на мой взгляд, некой благодарности. Поэтому очень сложно человеку, когда его якобы выводят на чистую воду и говорят, что он врет, что это все не так. Ему и так было стыдно врать, а еще и неудачно. То есть это все сложно. Давайте сегодня поговорим про такое же подсознательное вранье, как правило, мы врем одному единственному человеку. Да-да-да, это я сам. Вот почему, отказавшись от вранья, мы получаем кучу бонусов. Во-первых, у нас много энергии, потому что на самом деле... На удержание вранья уходит очень много энергии, очень много сил. Многие даже так и говорят, у меня нет сил жить, у меня нет сил что-либо делать. Ну и, в общем, совсем ни на что нету силы и энергии. Попробуйте включить кран и заткнуть пальцы, сопротивляясь его потоку. можете засечь время, насколько вас хватит. А людей хватает на многие годы. Представляете, сколько энергии и сил для того, чтобы не вырвалось наружу что-то ужасное. А так как это наружу никогда не вырывается, мы понятия не имеем, ужасное это или не ужасное, что скажут люди, естественно, мы не знаем, ну, кроме нашей фантазии. Так вот, пока ты стараешься быть всем удобным, Пока ты заслуживаешь похвалу, пока ты ждешь одобрения, ждешь лайков, комментариев, да, модный такой сленг, пока ты ждешь, ты на самом деле врешь? Причем, что удивительно, эй, мы знаем, что нет идеальных людей. Мы знаем, что никто не идеален. Мы знаем, что невозможно понравиться всем. Мы даже знаем, что мы не медный так, чтобы всем нравиться. Мы много что знаем. Более того, мы прощаем другим их недостатки, мы прощаем другим их косяки. Но стоит только человеку к нам приблизиться. Я имею в виду стать близким для нас человеком. И мы уже ему практически ничего не прощаем. Стоит только посмотреть в нашу сторону людям, как на наш взгляд, неодобрительно. И нам уже страшно, что нас разоблачат? Что я не такой хороший, как я себе. Это другим показываю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вы точно уверены, что он в это время косился? А вообще точно уверены, что он на вас смотрел а не мимо? на проезжающий автобус, который уходил от остановки, а он на него опоздал. А вы точно уверены, что весь мир крутится вокруг вас? Ух ты ж! И тогда я сталкиваюсь с удивительным явлением. Хотя, впрочем, в нем ничего удивительного. Многие мои коллеги сталкиваются с тем же самым. Очень часто все люди... Как правило, это один, максимум два человека. Просто это очень значимые люди в жизни данного человека. Иногда это бывают значимые люди из детства, и мы вспоминаем великих родителей. Почему великих? Потому что такое ощущение, что родители – это какие-то огромные враги для ребенка, особенно когда он вырос, и когда он уже в принципе не ребенок, но все мешает ему какое-то, какое-то сложное воспитание, и он никак не может стать из-за этого взрослым. Вы слышите мой тон, потому что действительно быть взрослым или ребенком решает сам человек. Самое удивительное, что он это может решить в любом возрасте. Взрослый – это человек, который может принимать самостоятельные решения и следовать этим решениям, то есть нести за них ответственность. Вот это мое определение, никто мне его не выдумал. Возможно, многие другие определения совпадают. А у государства взрослость наступает просто с момента 18-летия и тому подобного рода вещи. Uh, иногда это великие дети. Это отдельная история, потому что дети, они просто личности. И, конечно, взрослым очень хочется, чтобы дети были похожи на них, не похожи на них, лучше них, еще больше, еще дальше. А, в общем, взрослым очень много хочется. А детям хочется играть. У них очень много дел. А взрослым мешают. В общем, вечный конфликт. И в итоге получается, что в этой жизни значимых людей-то один-два. И больше нету. Как сказала однажды Фернс Лист, который вышел на огромную сцену, огромного зала. И его аплодировало огромное количество людей. Он сказал, я всю жизнь доказывал своим родителям, что я хороший мальчик. Но когда я доказал всему миру, что я лучший, моих родных даже не было рядом. На самом деле в эти игрушки удобства, не для всех, что вы. Удобно для мамы, удобно для папы. Крайне редко удобно для воспитателя в детском саду или учителя. Но очень часто это перекликается с кем-то из родственников. И вот это желание быть удобным, оно рано или поздно приводит к... Потому что человек просто несчастный. Согласитесь, если вы э, в 20 лет носите обувь пятилетнего ребенка, как минимум вам некомфортно. Возможно, наступила пора переобуваться, и в вашей жизни действительно есть значимый человек. И он действительно один да-да, это снова вы сами, но это же человек, и он же есть. Зачем гоняться за химерами, доказывая то, что невозможно доказать, когда вы всегда есть у себя, и вам всегда есть чем с собой заняться. Начните просто вместо удобства для других быть удобным для себя. И никогда не путайте это с эгоизмом. Человек, который ненавидит других, делает это только потому, что он ненавидит себя. Тот, который любит других, он это делает, потому что любит себя. И на самом деле, наверное, знаменитая фраза «полюби ближнего как самого себя» должна звучать с точностью да наоборот. И очень может быть именно это имели в виду. Как ты относишься к себе, так ты относишься и к другим. Ну, это же Библия, там все иносказательно. У них были свои задачи. Возможно, если бы они сказали так, как я сейчас, это было бы гораздо более спорным, чем написанное по-другому. Я не буду спорить о великом. Однозначно, нет. Эти фразы понимаются каждому по-своему, но факт остается фактом. Мы через себя, через свое видение мира смотрим на людей, и тогда мир нам или улыбается, или затаил на нас большую обиду. И тогда в людях мы видим всего лишь себя и свое отражение. Мир это отражение меня. И если во мне обида и злость, я вижу ее в других. И мне кажется, что весь мир ополчился против меня, и на меня все злятся и обижаются. И если в моем сердце любовь, мне кажется, что вокруг все цветет, все растет, и вообще все здорово. И всегда есть повод улыбаться. Можно наоборот, можно просто начать улыбаться, поговаривать, что начнет быть здорово. Меняйте свою жизнь к лучшему. А если вы уже так, я вас поздравляю, вы нашли себя».